Так какую же стратегию инвестирования выбрать? Какая стратегия инвестирования подойдет именно вам? И чем инвестирование отличается от трейдинга? Можно ли совмещать эти стратегии? Самый частый вопрос – это зачем мы преподаем и сколько я могу заработать, если у вас пройду обучение? На первый вопрос я ответил в предыдущем видео, ссылка на него смотрите выше. На вопрос – сколько же зарабатывают наши ученики и сколько можете заработать вы? Тут ответ такой, все зависит от выбранной вами стратегии и насколько вы ею овладели. Это как автомобиль и стиль вождения. Автомобиль это стратегия, стиль вождения это как вы соблюдаете правила торговли или стратегии, или вождения. Есть те, кому важна надежность, а есть те, кто любит погонять на спортивных машинах. На автомобиле со слабым двигателем, это похоже на портфельное инвестирование, вы можете развить только небольшую скорость, это небольшой процент, но при правильном вождении вы доедете до места назначения быстрее, чем тот, кто едет на сверхскоростной тачке, но не соблюдая э, правила движения. Сверхскоростные тачки – это опционный трейдинг. Там важен соблюдение риск менеджмента, правил дорожного движения. Чем же отличается инвестирование от трейдинга и что выбрать? что такое инвестирование это покупка надежных активов по выгодной цене на долгий срок от нескольких месяцев до нескольких лет ярким представителем стратегии инвестирования является уоррен баффет самый богатый инвестор мира именно его метод анализа надежности активов мы используем при отборе акций покупка акций в инвестировании воспринимается как вложение денег в бизнес Поэтому тут внимание уделяется фундаментальным показателям компании. Есть ли у компании долги, как хорошо идут продажи, как стабильно она растет, растет ли прибыль, есть ли конкуренция, конкурентное преимущество и как в будущем планируется ее продажи и прибыль. Все это называется фундаментальный анализ, изучить его можно и нужно. В результате фундаментального анализа составляется портфель акций, которые имеют низкие цены близких к себе стоимости, низкую вероятность банкротства и потенциал роста цены и прибыли. Инвестор периодически проводит ребалансировку портфеля, убирая из него те акции, которые достигли своего предела роста и либо не оправдали ожиданий и заменяет на более перспективные. В целом это похоже на покупку недвижимости с перспективой роста цены ее в цене. Только с акциями проще купить, продать быстрее и даже крупные такие компании, как акции компании Google, Макдональдс, Amazon, можно купить и продать в считанные секунды. При этом надежность многих компаний не уступает надежности недвижимости в центре мегаполиса, а прибыль может быть выше. Сколько нужно денег для инвестирования? Открыть счет у российского брокера можно, чтобы покупать акции США из списка S&P 500, можно даже иметь около 10 тысяч рублей. У зарубежного брокера нужно иметь 2 тысячи долларов. Можно регулярно покупать по одной-две акции и постепенно наращивать портфель в сторону своего финишной прямой да, капитала. Также к инвестированию относят и составление портфеля акций с, дивидендными, с получением дивидендов. Это получение дополнительного процента в виде дивидендов. И больше, чем депозит в банке. И плюс еще прибыль от роста цены акций. В среднем годовой процент портфельного дивидендного инвестирования составляет примерно 15-30% годовых в долларах и требует минимальных временных затрат для управления портфелем. Всему этому мы обучаем в базовом курсе. Также мы. К базовому курсу, портфельному инвестированию добавляем BIR стратегию, это как возможность страховать свой портфель от падения цены и возможность получения дополнительной прибыли за счет аренды акций. Это похоже на сдачу квартиры ежемесячную аренду, только проще и процент выше. Теперь, что же такое трейдинг? Трейдинг это зарабатывание на частые покупки и продажи акций, так как цена меняется. И несмотря на внешний хаос движения цены, цена движется по законам спроса и предложения. И график изменения цены, анализ этого графика называется технический анализ. Тут есть много способов анализировать, прогнозировать цену. Это и барный анализ, торговля по тренду, фигуры, уровни, индикаторы. Их цель помочь трейдеру определить вероятное направление движения цены и на этом заработать. Можно зарабатывать как на росте акций, так и на их падении. Но стопроцентного метода определения цены и направления цены не существует. Есть закономерности, которые срабатывают с вероятностью 80%. Вот на этом и как раз происходит доход. Если ваша позиция пошла против вас, вы просто фиксируете небольшой рассчитанный заранее убыток. Минимизация рисков в трейдинге происходит за счет управления рисками, входа частью позиции, диверсификации и риск-менеджменту. Есть внутридневной трейдинг, он занимает несколько часов в день и требует очень большого внимания и сил но может приносить 1-10% в день, но риски также велики. Есть среднесрочный трейдинг, это несколько сделок в неделю или в месяц, это может приносить 5-30% в месяц в зависимости от вашего опыта. Опционному трейдингу мы также обучаем на продвинутом курсе. Торговля опционными, не путайте с бинарными опционными, в несколько, приносит в несколько раз больше прибыли, чем акции. Но там очень важно соблюдать правила опционных стратегий, но владеть ими можно. Итак, что же выбрать вам – инвестирование или трейдинг? На каком автомобиле вы поедете, доедете целостности к своему капиталу? И сохраните себя, и приумножите капитал. Можно ли то и другое сочетать? Конечно. Более того, новичкам я настоятельно рекомендую все-таки начать изучать со среднесрочного трейдинга, потренироваться на небольшой сумме. Зачем это нужно? Если вы обладаете трейдингом, вам проще будет понимать рынок и последствия легче будет зарабатывать на инвестирование, а также вы заработаете больше. И ответ на вопрос, какая же все-таки стратегия инвестирования или вождения автомобиля подойдет вам, может только проведя тест-драйв на небольшой сумме в безопасных условиях под присмотром опытного инструктора практика. У нас в нашей ассоциации есть такие инструктора. Результат успешного применения той или иной стратегии у других учеников вовсе не является доказательством, что именно этот результат получите вы с помощью этой стратегии. У каждого свои психологические особенности. И э, много зависит от дисциплины, насколько вы правильно применяете то, что нужно делать в стратегии. Для вас же единственным доказательством, получится ли у вас, является ваш собственный журнал инвестора, который вы заполняете, журнал сделок. Именно так мы проводим обучение и контроль наших учеников по правильности понимания стратегии. Вы после наших уроков совершаете сделки, заносите их в журнал инвестора. Мы смотрим, что повлияло на ваше решение, почему вы приняли решение войти или выйти, и корректируем по необходимости ход ваших мыслей. Как это так же, как инструктор в спорте или вождению учит ученика. Результат зависит и от самой стратегии, и от того, насколько вы дисциплинированно и правильно ее применяете что вперед на поиски своей стратегии на основе проверенных временем стратегии которые применяем мы и которые готовы готовы мы вас этому научить чтобы получить полную программу нашего курса если вы сейчас находитесь на сайте то промотайте вниз и вы получите полное описание если вы этот ролик смотрите на youtube то под этим роликом вы заполните заполните форму мы с вами свяжемся и поможем вам научиться инвестировать, дадим вам книгу, как начать инвестировать на зарубежном фондовом рынке, вы во всем разберетесь, мы вам поможем. Но чтобы вы могли прямо сейчас уже начать обучение, уже через несколько дней э, начать торговать, мы создали доступный для многих пакет старт который вы можете торговать небольшой суммой у любого брокера. В этом курсе старт вы освоите проверенный временем алгоритм быстрого определения цены для покупки или продажи акций. Несмотря на его простоту, он имеет высокую вероятность определения точек входа и выхода. Также в нем в пакете старт есть все, чтобы вы ознакомились с рынком и не пугались фондового рынка. Как быстро открыть демо счет и правильно открыть реальный счет у любого российского или зарубежного брокера. Как выбрать надежного брокера. Как пользоваться платформой, куда что нажимать, какие сделки делать. Где и как искать надежные акции для инвестирования, по каким критериям. Технический анализ точки входа и выхода. Как вести журнал инвестора так, чтобы вам было понятно, как определить, совершаете ли вы ошибки. И чтобы этот журнал инвестора уже лег в основу налоговой декларации. Дополнительно вы можете приобрести таблицу уже с готовыми, отобранными, надежными для инвестирования компаниями, актуальными на данный момент у нашего аналитического центра. И с помощью этой таблицы вы можете формировать свои инвестиционные идеи. Ну что же, задавайте вопросы, подписывайтесь, выбирайте форму обучения, будьте богаты и счастливы, до встречи на следующих видео.